Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, и сегодня речь у нас пойдет снова о ножевом бое, да и вообще что-то я давно роликов не выпускал, поэтому с Новым годом, со всеми прошедшими. Э -э -э давайте подойдем издалека к -э упражнению, которое сегодня продемонстрируем, вы наверняка его видели в интернете. Это называется флоу. Всех впечатляет ролик китайского спецназа, в то же самое время те, кто это упражнение не понял, дико возмущает его наличие. Там ребята делают вот это. Соответственно, ребят, это не симуляция ножевого боя на короткой дистанции, как вот квинтэссенция ножевого Давай, искусства. Это всего-навсего упражнение ради постановки левой руки на блок и отработки реакции на короткой дистанции на очень-очень-очень маленький отрезок времени. Любой самый крутой боец, если он зависит на дольше, чем секунда-полторы на такой дистанции, рано или поздно пропустит и опиздюлится, ни у кого не хватит реакции вот это вот в живой скорости повторять, если напарники друг друга хорошо не выучат. Соответственно, будем относиться к этому как к хорошему упражнению. Соответственно, для того, чтобы любой человек мог к нему подойти, то есть вы, как инструктор, могли любого человека разного уровня подготовки обучить, а, да, к этому упражнению подходим следующим Макаром, очень издалека Сначала статичная стойка Мы с напарником на комфортной дистанции И я издалека Далеко и однозначно Светя амплитуду своего удара Наношу Легкие Однозначные действия На 6 часов, 9 часов 12, 3 Строго по часовой стрелке соответственно для чего? Чтобы напарник на автомате начал выкидывать ручку хотя бы просто на вот эти четыре стороны света мы, естественно, потом меняемся, я тоже выкидываю ручку. Медленно, четенько, строго по часовой. Следующий этап подхода к этому упражнению мы включаем разнобой. То есть я уже Напарника, не предупреждая а Часовой или там против часовой Пусть сам уже реагирует Соответственно Когда мы это все дело переварили Немножко уже ручки подзабили Блокирующие руки уже немножко ноют Мы включаем следующий элемент На пятый или шестой Удар с моей стороны Пойдет удар Напарника Я к нему готов Я его жду, но он для меня По-прежнему все еще носит какой-то элемент неожиданности Да, вот пройдем. Соответственно, как только мы это дело все поотрабатывали Для того, чтобы у нас достиг максимально э, наилучший такой эффект В плане обучения, запоминания этой всей техники и приемов Мы включаем все то же самое, но уже в динамике Можете не верить мне на слово, вы просто попробуйте Отработать хотя бы, допустим, вот на 5-6 удар с контратакующим движением. Третий этап подхода к флоу. Соответственно, вы его отработали стоя. Вы попробуйте начать двигаться друг вокруг друга по часовой и против часовой стрелки. Я отвечаю, если вы мега-супер крутой боец, у вас все получится. Но половина ваших учеников как будто вот никогда не отрабатывали этого движения, они начнут путаться в ногах. Я говорю о методике преподавания для любого человека. Неважным уровнем подготовки Если вы там собрали у себя кандидатов мастеров конли на здоровье, может быть сразу получится Но если вы занимаетесь с обычными людьми Соответственно нужно к этому делу издалека подходить И после третьего этапа мы включаем э -э, Отработку этого всего дела В динамике Соответственно Отработали все это дело в динамике Все получается, все нормально закрепили Следующий этап Это уже э -э, стабильная контратака Со стороны моего напарника То есть с меня единичное действие, с него единичное и это все дело мы делаем очень медленно, просто для того, чтобы почувствовать друг друга. Видите, уже что-то похоже на китайцев на подводной лодке. Соответственно, давай сейчас просто не прерываясь, мы переходим на конкретно то, к чему вот вообще стремились. Вот он этот наш флоу. И собственно ради чего мы это все делаем. У этого упражнения есть квинтэссенция. Давайте до валяния не будем доводить, но тем не менее покажем. Красавчик. Чему это все? Когда вы слову вот этот отработали, как это все получается? Один выбирает позицию инициативного. Просто за счет небольшого смещения центра тяжести сокращает дистанцию И это флоу перерастает в ключевое противоборство Которое может довести и до партера, и до рукоприкладства, и до чего угодно Занимайтесь с грамотными инструкторами В том числе и по нашим методикам Счастливо! До новых встреч! Школа ножевого боя Ради. Остаются за идею, а не ради бабок, добавок, чтобы убрать весь израдный кол. За спокойную жизнь люди готовы продать свободу, рабами быть, но спокойно умереть. А покупатели всегда найдутся, не заебутся и не забудь нагруться когда все будешь продавать в мужики и остаются, чтобы дать понять глаза открыть, с кем имеет дело чей